Итак, сегодня у нас в гостях музыкант, певец и создатель студии музыкального производства, не лейбл, Артём Куликов, он же Кадмир. Приветствую тебя! Привет, Тёма! Рад, что я здесь, Артём, не один. Вообще, люблю имя Артем, как бы было это ни странно. Дорогие слушатели, всем привет! Очень рад сегодня быть здесь с вами на ДИФМ, пообщаться в преддверии Нового года, рассказать... Я ведь могу рассказать? Конечно! Да, о себе. да. как прекрасно говорить о себе же. Uh, как меня здесь представили? Меня зовут Артем. мой творческий псевдоним это Кадмир. Прям коротко об этом расскажу, Конечно, да? конечно. Uh, в общем, история такова, что 4 года назад я пел uh, каверы, как многие начинающие исполнители. И пока там не случились различные инциденты с одним из исполнителей, вплоть до практически судебных разбирательств, в какой-то момент я понял, что так, хватит петь песни других, надо взять себя в руки наконец-то и начать песни свои писать, свои э, тексты, аранжировки. И тогда, в 2018 году, это было 9 декабря, я запустил проект Кадмира и стал петь уже как сольный артист. Если пойти, от э, что значит это имя, то Кад это с турецкого, это значит место, а мир это любовь. Поэтому я как oh. человек... Являюсь местом любви Слушай, на самом деле, перед эфиром мы послушали твои песни Реально послушали, я уже тебе говорил о том, что несколько песен я добавил к себе в плейлист Наконец-то он пополнился, это просто замечательно Друзья, кстати, сейчас вы можете начинать уже задавать свои вопросы И в конце этого часа мы на эти вопросы будем отвечать И подарим за самый интересный вопрос, что? Мы подарим э, футболку, мерч еще с первого альбома «Останься в памяти». Вот э, скажи мне, Артем, пожалуйста, ты веришь в новогодние чудеса? Безусловно. Я вообще верю в чудеса. Я верю, что если чего-то очень сильно захотеть пожелать, типа еще не знаю, самого детства, оно обязательно придет. И моя жизнь тому очень большой пример. Лет 10 назад я был тем мальчиком, который сидел на последней партии, ни с кем не общался и представить, что я буду сейчас, ну или вообще в будущем где-то петь, выступать, говорить на радио, это было очень сложно, но я верил, что я призван для чего-то большего, чем просто сидеть на последней партии на уроке музыки. А ты любишь подарки? Здесь ну, очень люблю. Ну подарки. тогда вот тебе подарок от DFM. Мы ставим твой трычок. <свёзд> <свёзд> <свёзд> Отлично, все, отправляемся слушать Кадмир прямо сейчас здесь, на DFM. Party time. DFM. Time to talk. Time to talk. Это Кадмир на ДФМ, здесь, нет нашей Нижегородской студии, музыкант, певец и создатель студии музыкального производства, не лейбл, Артем Куликов, это он же, собственно говоря, только что для нас... Привет, привет! Да, только что для нас давал, можно сказать, сольный концерт здесь, поснимали немного, отлично, это прекрасно. Друзья, вы тоже можете заходить в нашу группу ВКонтакте ДФМ Нижний Новгород, у нас идет прямая трансляция, можно подсоединиться, посмотреть и послушать, что у нас будет происходить на эфире. Так, начнем мы вот с чего. Что такое Кадмир? Мы уже да. Э, обговорили, да? И вот э, следующий вопрос. Э, чем же твоя музыка отличается от э, другой музыки, которая сейчас существует? Ага, мы как раз вот с девчонками, когда они зашли сюда, поговорили про сравнение с одним из артистов, не буду называть. Э, Во-первых, моя музыка отличается тем, что в ней есть смысл. Как бы это банально не звучало, сейчас есть такая тенденция, что... Очень много качевой музыки, но в них практически нет смысла. Деньги, я... деньги, на да, да, да, вот да. это все. Ага. Девчонки и все такое. Я вообще максимально лоялен к любой музыке, как педагог по вокалу говорю, так что записывайтесь ко мне на уроки. Еще немножко рекламы, шучу. Я считаю, что музыка это то, что должно быть вне времени, вне политики, вне вообще каких-то распри, то, что должно объединять и вдохновлять людей. Поэтому я стараюсь писать музыку, и вот предшествующий будущий альбом я пишу уже от лица не себя. От лица, так сказать, людей Ото всех, что мы все хотим любви Мы все хотим одного, хоть вот мы с тобой Разные, кроме имени Да, поэтому мы похожи Но мы еще похожи, знаешь, в чем? Что мы хотим, чтобы нас любили чтобы мы любили, как бы это банально ни звучало Поэтому я верю, что моя музыка именно этим отличается Что, да, безусловно Я стараюсь писать в канонах каких-то Чтобы она была современная Чтобы она была интересная В этот раз я взял ретро-вейв стиль Это смесь 80-х-90-х во времени нашем и определенном 2020 году. Так что вот, именно этим отличается как раз таки моя музыка. Но о чем еще, я думаю, сегодня смогут сказать и слушатели, и те, кто будет задают вопросы, и вообще все, кому будет интересно сегодня обо мне узнать. Слушай, ну ты вообще сказал, что вот я пишу тексты, пишу музыку, да. то есть все сам, абсолютно все. Да, так повелось, что Uh, несколько лет назад, когда я это начал, будем откровенно и открыто, что у артистов, начинающих, не так много денег, как многие думают. Это да. Да, поэтому я начинал очень вообще просто. Купил себе максимально дешевую студию, поэтому когда ты мне сказал про микрофоны 5 сантиметров, я это уже настолько все знаю. Все эти... Поп-фильтры, и знаешь, что у меня был там место поп-фильтра? У меня была капроновая такая колготка. Настянутая да -да -да -да. колготка, да, понимаешь, и знаешь всё. Вот, короче, у меня всякие свои лайфхаки были. Я тогда начал учиться писать э, аранжировки, потому что это было дорого заказать. И вот э, сегодня со мной человек, который будет все это снимать и показывать, ему тоже как-то э, объясняли, как писать аранжировки. И что такое аранжировки, я, да? Ну вот там вот перепилип, а вот там пубу-пубу. И объяснить кому-то это в студии, это очень сложно. Поэтому я такой, нет, я хочу сам научиться, и чтобы я сам с тобой в разговоре был, и сам это писал. Поэтому да, я пишу тексты, потому что они изнутри идут музыку, и сам же аранжировки считаю, что это... Необходимо для любого начинающего артиста Чтобы в будущем двигаться куда-то выше Окей, мы продолжаем Слушать музыку, как ты сказал Филипп, Филипп, Тудуп, Тудуп Можем задавать свои вопросы Вайбер, Ватсап, 930 Когда мы только-только начинали эфир Ты вот говорил о том, что же значит Вообще вот этот псевдоним Кадмир, и я здесь сразу же уже понял Чел максимально позитивный Спасибо, спасибо Хотя многие, когда слушают мои песни Особенно вот альбом, про который я сказал Да, там где есть, Нуля, который мы послушали, надеюсь, друзья, вам очень понравилось. Также вы можете послушать другие песни. Так вот, многие говорят, что достаточно депрессивный, но мне кажется, в жизни у всех есть какая-то черная, серая белая полоса, и в какой-то момент это была не совсем белая, и я верю, что вот следующий альбом он будет как раз-таки... Почему я и такой веселый, такой радостный и влюбленный, если так можно сказать, потому что сейчас то, что со мной происходит последний, там, не знаю, год, это то, что меня вдохновляет и заставляет писать уже другую музыку. Я верю, что она будет завоевывать еще больше и больше сердец. Ну вот ты сейчас взял и отнял хлеб у наших радиослушателей, которые могли бы задать вопрос, что тебя вдохновляет. А Меня на самом деле очень много что вдохновляет, поэтому, друзья, вы можете задавать очень много. Я, кстати, тоже у тебя тут включил в эфире, чтобы у нас, так сказать, вещание было везде на всех каналах. Со всех сторон, да. со всех э, камер. Слушай, э, мне тут рассказали, на ушко нашептали о том, что выходит новый альбом. Да. первых э, И расскажи о нем, пожалуйста Он рождественский, правильно? Да, альбом, наверное, сказать это немножко громко Есть классификация сингл, EP, И альбом там больше восьми песен э, В этом случае как раз таки выходит EP альбом Он состоит из трех песен Это популярные песни Первая хэверсов «A Merry Little Christmas» Вторая «Last Christmas», которая уже везде Из всех патюгов да. Я написал ее в такой достаточно современной аранжировке «Deep House» современным поп. Мне кажется, это будет очень многим интересно послушать. И третья рождественская, уже многовековая песня Silent Night. Все эти песни я так или иначе оформил в легком ретро в стиле, поп, так сказать, стилистики Кадмира. А, вот. И 30 числа, то бишь уже завтра, люди смогут, вы вообще все сможете услышать. Но помимо этого, еще до 30 числа я уже выложил два клипа. То есть на каждую из песен мы сняли клип, настолько заварились. Я такой человек. Первый клип, который мы снимали на улице, который я вчера как раз выложил, мы снимали в 24 градуса. Другой день не получилось выбрать, потому что так вот сложилось. И в наушниках сейчас не видно, не знаю, вряд ли кому будет видно, но я обморозил ухо. Искусство требует жертв. Я когда... Э, уже ночь была, когда мы закончили съемки, у меня щеки горели. Поэтому, друзья, все ради того, чтобы вы насладились рождественским настроением, новогодним. Все эти песни созданы для того, чтобы... Рассказать о том, как я люблю вообще Рождество, люблю музыку, Люблю, вот как ты спрашивал, чудеса, потому что я верю, что если чего-то очень сильно захотеть, как можно вот, в космос полететь. полететь. Совершенно Отлично. верно. А, еще такая информация у меня есть о том, Давай. что а, вот эти клипы, да, которые посвящены Рождеству Новому году, они а, также будут на билбордах, на таблоидах, в различных а, торговых центрах. А, правда ли это? Корректировочка небольшая. Давай. Смотри, не сами эти клипы. По-моему, на той неделе мы снимали как раз-таки «Поджить с нуля». Тоже пригласили ребята-организаторы, ивент организаторы которые занимались 800-летием именно города, то есть это достаточно большой агентство. они пригласили на съемки э, съемки каких-то выдающихся музыкантов Нижнего с авторским материалом, их снимают в различных точках популярных города там, например, кто-то на Чикаловской лестнице кто-то там в парке Швейцарии, как его сейчас вообще классно красивый красиво сделать. Парк Швейцария просто потрясающий вообще. у нас сейчас Я снимался на Стрелке, то есть именно вот стадион, Стрелка, у меня там квадрокоптеры снимали с разных камер у меня там такая легкая подтанцовочка была Uh, именно на песню Жить с нуля. Ребятам она тоже очень понравилась. И вот этот клип, то есть, который они сами снимали, его и будет показывать. Так что вот такая небольшая корректировка. Но я вообще очень рад. Это было так внезапно uh, и приятно. Так неожиданно и приятно. Да, неожиданно и приятно, что именно эта песня, знаешь, два года. Вот мы сейчас вот с Кириллом вспомнили. Два года ей, и только сейчас она начинает прям набирать какие-то обороты. Вот прям. Можно ли сказать, что ты предвидел будущее и знал, что через это время она станет популярной? Нет, не мог. Продолжаем наше общение. В гостях у нас музыкант, певец и создатель студии музыкального производства, не лейбл, Кадмир. Я каждый раз буду привет, себя привет. Так представлять. Если что, извини, но мне хочется прямо так. Кадмир сегодня у нас здесь в гостях. Итак, мы продолжили с тобой общаться за кадром. Да, тоже много чего угу. обсудили. Сейчас хочется обратить внимание вот на что. Были ли у тебя какие-то фиты, фитушечки с какими-то известными или опять же, людьми, которые потрясающе поют. В общем, было ли что-нибудь такое? Да, конечно. Если говорить о именитых людях, то нет, потому что у меня достаточно не совсем популярная музыка в плане как сейчас есть кальянный рэп. Я uh -huh. это называю, да, потому что мне... У меня был, конечно, как-то эксперимент год-два назад, я писал своему знакомому как раз-таки в такой трэп-хип-хоп стиле, аранжировку, все получилось, он доволен, у него даже песни там залетела какие-то плейлисты, и я решил что-то попробовать такое свое написать. Я помню, тогда выпустил эту песню, она называется Синек. но потом, через какое-то время, я понял, что в концепции моей музыки она не совсем подходит, и я ее удалил. Поэтому, вернусь... я вот только, только хотел спросить, а, а где ее сейчас послуш... можно послушать нет, или нет? Ее можно послушать, она есть просто ВКонтакте, если прям так ее поискать. Она есть у меня на диктофоне. Да. Как в черном списке, да? Ну нет, она такая забавная получилась. Напоминает немножечко как-то песню Криды Киркорова давно еще, которая была. Я вот даже не могу вспомнить, если честно. Это. Цвет настроение черный, да? Да. Ну, да, все, да, да. все, теперь понятно. Настало время отвечать на вопросы наших слушателей. Скажи, пожалуйста, ты готов? Да, очень готов. Я жду. Мне кажется, весь эфир. Это вот тоже проверяю у себя здесь в прямом эфире. Итак, первый от Александры. Привет, Диафэм. Желаю вам в новом году счастья, любви и процветания. Вопрос к Артему Куликову: какой самый запоминающийся подарок он получил в детстве? Хороший вопрос. Все, вот самый первый и правильный ответ, который, знаешь, прям сразу же приходит. Спасибо, во-первых, за вопрос. А, мой папа всегда был очень креативным и остается креативным человеком. И чтобы не пропадало это ощущение нового года, я, наверное, вплоть до 10 лет верил в Дедушку Мороза. Почему? Потому что сам Дедушка Мороз ко мне никогда не приходил. Знаешь, как в рождественских фильмах, там, через, через трубу. И он всегда просил соседей позвонить звоночек, там, дверь, и мне уже готов был подарок. Ты знаешь, вот это ощущение, когда ты ждешь, ты такой, где Дед Мороз, где мой подарок? И ты слышишь этот тэн я тогда тоже ждал, до часу ночи, я уже такой засыпал и вот так вот делал, и мне тогда принесли железную дорогу. Понимаешь, я так тогда не мечтал над циферкой 8 была. Я ее и запускал... еще пар выходил из да, да, да. этого. У меня такой же был. Блин, я тогда <с просто, простите за подробности, я писался от счастья, потому что... Не знаю, сейчас, наверное, удивить меня сложно. Я не могу сказать, что я очень меркантильный и богатый человек. Но знаешь, выходит новый iPhone, ты его условно берешь, такой, один день порадовался и все. А раньше какой-то игрушки, ты просто, я не знаю, целый год радовался. Поэтому детство это самое прекрасное. Пора. Да. Итак, следующий вопрос у нас от Ди. Так он подписался. Кто из исполнителей вдохновляет, русские или американские? Что именно в них вдохновляет? <связать> а, не хочу обидеть русских исполнителей, именно как а, музыкальный составляющий, по моему субъективному мнению, это для тех, кто меня сейчас слушает, поправка тоже такая Мало кто меня вдохновляет Потому что сейчас, по крайней мере, в СНГ и в России Больше идет шоу-бизнес и коммерция Вот, это мое мнение определенно Но есть определенные такие звездочки, которые появляются периодически или есть Например, как раз вот мы сейчас с девчонками общались Это Макс Барский Несмотря на хейт в его сторону по разным причинам Я считаю, что это очень гибкий артист который всегда сведает. Потому что вот сейчас очень много, там даже Зивер, Трет-Рэйк и вот эта вся прочая стилистика. Я считаю, что именно завез ее Макс. Вообще я с тобой полностью согласен по поводу того, что Макс ее завез. Вообще Макс, мне тоже очень сильно нравится его творчество. Ну вот будем честными, откровенными. Возможно, он нас сейчас слушает. Ой, как Макс, Привет. Окей, едем дальше. Вопрос к Адмиру. Какая твоя любимая собственная песня и почему? Очень сложно ответить на этот вопрос, потому что, представьте, у вас есть дети. Много детей. У меня, наверное, около 50 детей. И вот когда тебе подходит какой-то ребенок, например, ребенок первый, «Жить с нуля» его, его зовут. И он такой, «Пап, а ты меня больше любишь?» А потом подходит самый первый трек, вот ну, мой первенец, «Возьми меня» его зовут. А меня ты что, не любишь? А у него уже такой сломанный голос. И ты такой растерялся. Но как ты скажешь, я вот как человек, который рос в многодетной семье, понимаю, что когда тебя обделяют, ты чувствуешь себя каким-то отдаленным. Поэтому нет, у меня нет излюбленных песен. Я люблю все. Просто бывает какой-то период, который я хочу больше послушать, потому что они под настроение. Кстати, вот к слову, да, насчет к слову. Apple Music в категории начинающий артист России ты находишься. Uh, да, конкретно, когда вышел альбом Прекрасная далек я попал в плейлист категории «Начинающий артист России в Apple Music». Помимо этого, попал в плейлист «Яндекс.Музыка» поп-исполнители начинающие. ВКонтакте это была новая музыка и представители тоже новой музыки. В общем, различные плейлисты, которые так или иначе очень сильно делают тебе приятно. Да, есть еще один вопрос от Анны. Кто по образованию? Короткий вопрос. Да. И короткий, короткий ответ. ответ. <сих> я а, музыкальный руководитель, педагог. Ну и еще один вопрос, последний Давай. возьмем. А, с кем бы ты хотел сделать коллаборацию? Ну, мы говорили про Макса. Да. Я бы очень хотел просто, по крайней мере, может быть, не записать вид, а поработать и поучиться у такого просто человека за большую букву. А есть еще? Да, это забугорный артист, победитель Евровидения с песней "Arcade". Многие знают эту песню из ТикТока, но я ее знаю намного... Раньше Дункан Лоуренс, многие Дункан почему-то говорят, но я не знаю, мне нравится больше Дункан. Феноменальный человек в вокальном плане, как он прекрасно работает фальсетом, если сейчас в студии находится вокалист, вот, например, Кирилл или кто-то меня еще тоже слушает. В общем, человек, которого стоит действительно поучиться. Хорошо, совсем скоро мы узнаем, кому же достанется мерч от Кадмира. Ну а пока что у тебя есть еще минуты 2-3 для того, чтобы успеть задать свой вопрос. Прямо сейчас у тебя есть 23 секунд для того, чтобы сказать все, что ты хочешь сказать. Итак, поехали. Блиц 20-30 секунд. Друзья, я был очень рад сегодня быть здесь с вами на D.F.M. Рассказать немного о себе, послушать здесь еще раз мою песню. Что хочу вам пожелать? Прекрасного Нового Года! вот вот этого праздничного настроения, и желаю, чтобы вот этот год он привнес что-то особенное в плане здоровья, потому что сейчас очень много есть вещей, которые нас расстраивают в плане карьеры, в плане каких-то отношений, чтобы, знаете, есть такой круг потребностей. Я думаю, ты понимаешь, там, где есть карьера, вера, отдых, хобби, чтобы вот это все было в балансе, потому что именно баланс – помогает нам делать и создает вот эту счастливую жизнь. Поэтому именно вот это я желаю в новом году, чтобы каждый аспект, он был в этом прекрасном балансе, чтобы мы действительно были счастливы. Вместе Просто с ди Да, действительно, вместе с ди Итак, друзья, у нас в гостях был музыкант, певец и создатель студии музыкального производства, не лейбл, Артем э, Куликов. Я безумно рад, что ты к нам взаимно, пришел. Взаимно. О, да, все, всем пока-пока. Пока-пока.